Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре VivaStars. В этом уроке я расскажу о магическом инструменте. Магия заключается в следующем. что Если вы регулярно будете пользоваться этим инструментом, вы очень быстро станете популярным и известным. Я говорю о прямых трансляциях. Прямые трансляции, либо лайфы, это инструмент, который впервые появился на ютубе. И с моей точки зрения, когда он появился, он был более развитым, чем вот в том варианте, как он сейчас реализован на YouTube. Люди, которые начали проводить прямые трансляции на YouTube, они поняли, что это просто мега инструмент. Любая прямая трансляция набирает значительно больше просмотров, чем просто загруженное видео на YouTube. Почему? Потому что прямые трансляции продвигает сам YouTube. Вы можете увидеть в поисковой выдаче YouTube, то прямые трансляции он обводит рамочкой красной, обращает внимание, призывает вас кликнуть на прямую трансляцию. То есть прямые трансляции в основном появляются в рекомендованных видео. Прямые трансляции продвигает сам сервис. Пожалуйста, помните об этом. Ну и, конечно, прямая трансляция – это самый быстрый способ разместить видео у себя на YouTube, особенно если вы о чем-то просто рассказываете, если вы показываете какой-то продукт, и не хотите, например, потом это видео монтировать. То есть вы подготовились к прямой трансляции, прописали какой-то сценарий, включили прямую трансляцию, быстренько рассказали об этом, подключили прямую трансляцию, все, видео готово. Как же создать прямую трансляцию на YouTube? Переходим опять же на свой канал. Нажимаю на кнопочку, через которую я загружал видео. Но выбираю действие «Начать трансляцию». Так как мы еще не проводили никак внутренней системизации нашего канала, нам придется это сделать. А не сделали мы очень важный момент, это не подтвердили свой канал. То есть не подтвердили тот телефон, который мы указали в настройках. Поэтому сейчас я это именно и сделаю. Россия, хочу получать код СМС и меня спрашивают ваш номер телефона. Я указываю номер, на который я регистрировал Google, Google аккаунт в формате, который мне предлагает YouTube. Вот, обратите внимание, в каком формате нужно указать свой номер. Вел номер, нажимаю кнопочку «Отправить». Дожидаюсь смс-ки. Это смс пришла от Google опять же. Ввожу этот проверочный код, он шестизначный. Нажимаю на кнопочку «Отправить». Я подтвердил свой YouTube-канал. Пожалуйста, помните, что на один Google аккаунт желательно создавать один YouTube канал и один номер телефона желательно использовать для одного, но максимум для двух YouTube каналов. Если вы используете свой номер для подтверждения нескольких каналов, YouTube это заметит, и у вас возникнут проблемы с подтверждением ваших каналов. Итак, канал подтвержден. Нажимаю «Продолжить». И теперь у меня открываются возможности по созданию прямых трансляций, появилась возможность загружать более длинные видео о возможностях которые вы можете включать на своем youtube канале я расскажу более подробно в полной версии нашего курса в его закрытой части так канал подтвержден возвращаюсь на главную страничку нажимаю снова начать прямую трансляцию сообщение об ошибке не появляется но я вижу сообщение что мне нужно немножко подождать всего лишь 24 часа чтобы youtube подтвердил полностью мой канал и открыл доступ мне ко всем функциям делать нечего нажимаю на паузу запись этого ролика и продолжу записывать его уже завтра сутки прошли даже немного больше загруженный ролик мной благодаря вашей поддержке благодаря тому что я разместил ссылку на этот ролик у нас в чате видите набрал 24 просмотра лайки и даже добрые люди коллеги наши оставили комментарии еще раз повторюсь что только совместными усилиями вы можете продвигаться в социальных сетях поэтому помогайте друг другу просите своих коллег поддержать ваши посты ролики, какой-то первичная активность Любой ресурс, молодой, новый, ему требуется время на развитие. Начинать всегда довольно сложно. Второй ролик, который я загружал на канал, я не обратил внимания, что длительность этого ролика больше часа, и он не загрузился, потому что наш канал не был подтвержден. Вот сейчас канал полностью подтвержден, открылись возможности, которые раньше были недоступны для неподтвержденных каналов. Это ведение прямых трансляций, загружать, загружать более длинные ролики, значки использовать и так далее. Но об этом чуть подробнее все это можно увидеть в вашей творческой студии в настройках канала. Об этом поговорим. Вернемся к нашим прямым трансляциям. Я нажму начать трансляцию, но уже, к сожалению, прямую трансляцию тем вариантом, который я планировал вам показать сейчас провести, не получится. Я хотел вам показать вариант самый простой, это вариант, который относительно недавно, где-то месяца два-три назад еще поддерживался Ютубом. это вариант через веб-камеру. Так как раньше можно было проводить трансляции в том же самом Google Hangout, но у Google Hangout были такие возможности, которые, к сожалению, сейчас есть только у Zoom. Это приглашать людей вживую на конференцию, делиться экраном, рисовать и так далее. Вот Все это было и было уже достаточно давно в сервисе прямых трансляций от Google, который назывался Google Hangout. Сейчас YouTube, к сожалению, вообще обрубил возможность вести через веб-камеры. Сейчас трансляцию на YouTube с компьютера можно вести только через стороннюю программу, Программу ОБС я о ней буду рассказывать, но не планировал рассказывать в этом ролике. У нас будет отдельный урок по использованию программы ОБС. В этом уроке я расскажу, как вести трансляцию сразу в несколько социальных сетей, то есть одновременно стримить а в рамках курса по Ютубу. Я хотел вам показать простейший способ, который относительно недавно еще поддерживался Ютубом. Ну вот то, что, например, осталось еще в Одноклассниках. То есть в Одноклассниках осталась такая возможность, если вы войдете в раздел «Вить», нажмете на «Эфир», и у вас появится окошко, в котором вас спросят, как вы будете вести трансляцию. Через веб-камеру, либо через приложение. Понимаете, Относительно недавно точно так же можно было делать и в YouTube, если вы ведете трансляцию с компьютера. К сожалению, сейчас такой возможности нет. Без стороннего программного обеспечения, к сожалению, сейчас, если мы говорим о компьютере, провести прямую трансляцию невозможно. Вот на этой не очень радостной новости для меня я закончу этот урок.